Друзья, всех приветствую, добро пожаловать на мой канал по заработку в интернете, я ведущий выдав Дениса, активно инвестирую с 2018 года в различные направления. Смотрите, мы сейчас пробежимся по нашей рубрике криптоэксперименты, которую я запустил в предыдущих своих видео, то есть это второе видео. Цель данного эксперимента То есть я инвестирую 200 тысяч рублей В различные альткоины И цель примножить данную сумму в 10 раз То есть получится у меня это или нет Посмотрим конечно же спустя время Может быть я конечно же и заработаю Сверхприбыль, а может я и потеряю В общем Ну будем конечно ставить задачу заработать Поэтому я сейчас там отбираю какие-то направления Альткоины, которые на мой взгляд Дадут иксы Вот и с вами делюсь информацией о своем телеграм-канале, который создал э, конкретно для этого эксперимента. Ссылка будет в описании. То есть у меня несколько телеграм-каналов. То есть один основной данного ютуба, новости и так далее. И один конкретно по данным экспериментам, где вы можете, в принципе, наблюдать все мои какие-то сделки, куда я инвестирую и откуда я выхожу. То есть захожу какие-то определенные валюты на короткий срок, средний срок, долгосрок. срок. Вот, поэтому let's go. То есть я инвестировал 200 тысяч рублей. И нужно из-за этой суммы сделать 10 раз больше денег. То есть, грубо говоря, я инвестировал 700 долларов. Нужно сделать 27 тысяч долларов. Может быть, у меня получится это сделать. Может я проинвестирую какую-то валюту, она сделает 100 иксов, и я уже буквально там за полгода добьюсь своей цели. Понимаете? А может быть, такое, что я в течение года буду на этих альткоинах сейчас. Приумножать свои деньги. И, может, через год у меня получится достичь эту цели. Кто его знает. А может быть, я вообще все солью, как бы посмотрим. То есть я инвестировал 700 сейчас мой депозит увеличился на 400 долларов буквально. Вот. То есть я определенную часть выделил для альткоинов, а другую часть я держу в, альт, в этих стейблкоинах. Вот для того, что вдруг, если рынок просядет частично, чтобы можно было докупиться, да, вот, ну и сейчас держу в рублях, конечно же, потому что бывает какая-то валюта появляется, то есть, темная лошадка, которую может быть дать тексы, а она торгуется, не допустим, там, не на бинансе, то нужно будет там по ходу реагировать, где покупать USDT и куда переводить сразу на какую биржу, поэтому часть в рублях, часть, допустим, USDT и часть в альткоинах, вот, то есть, Давайте пробежимся по каждой из этих валют, то есть, по комментариям, в общем, пробегусь по каждой из этой валюты. Вот, то есть, граф, граф я покупал, там, получается, по 0.3, по 0.3, тогда еще помню, в общем, он хорошо дал иксы, то есть, он буквально вчера ночью, он был там 0.9 практически, то есть, и сейчас уже 0.78. Uh, то есть, такая интересная там технология, у них, в принципе, и хорошо сейчас валюта сама в целом себя чувствует. То есть, она сейчас uh, 43-я позиция в CoinMarketCat занимает, также у них активные торги. Сейчас, конечно, небольшая коррекция, но, в принципе, сейчас ее откупят. Я думаю, эта валютка, в принципе, полетит. В феврале однозначно они доллары достигнут, а там может быть и 2, поэтому у меня эту монетку тоже держу вот, в общем, я не буду вам сейчас по технологии там, рассказывать про данную валюту в общем, вы, в принципе, можете всегда и сами самостоятельно почитать вот, поизучать, где-то по каким-то моментам в принципе и пробегусь, ну, только стартер я тоже сейчас пока а, держу у себя в портфеле я их покупал сначала там по 1.4 потом они чуть-чуть просели, я их откупил немного там по 1.2 потом по 1.1, потом по баксу в принципе, я сейчас по, в данной монетке я по плюсе, в плюсе, но пока я еще конкретно не фиксировал Хотя может, можно немножко зафиксировать прибыль и перезакупиться. В принципе, это у нас что? Это у нас площадка для проведения различных токен-сейлов, конкретно в сети только DOT. То есть, в принципе, у них капа небольшая. То есть, валютка, я считаю, перспективна, и у нее есть еще потенциал огромной вырасти. Поэтому я думаю, они, в принципе, 10 баксов может быть в долгосрочной перспективе однозначно сделают реально. Вот, поэтому я их держу в любом случае у себя в портфеле на небольшую сумму. То есть будут, конечно, какие-то моменты, когда будет коррекция. Посмотрим. Вот. Так, погнали дальше. EOS. Ну, EOS такой блокчейн, который, конечно же, многие не берут свой портфель многие хотят сюда зайти с точки зрения спекуляции, то есть когда Аль сезон будет активно себя проявлять, то, в принципе эта монетка может тоже показать какие-то иксы, поэтому я буквально на немного ее взял свой портфель вот, и ожидаю, что во время Аль сезона она стрельнет и сделает там 5, 6, возможно 8 баксов и можно будет тогда зафиксировать прибыль в принципе и уже переложить данную прибыль в какие-то такие более надежные монеты Поэтому с точки зрения спекуляции я сюда пока, конечно же, зашел. Друзья, прежде чем продолжить смотреть это видео, рекомендую вам Экспо Интересный проект, где вы можете получать дивиденды несколько раз в месяц, 1-15 числа. То есть я стабильно здесь приумножаю деньги, то есть вы можете проинвестировать сейчас и за год сделать X5. Плюс вы можете здесь получать ежемесячно 1.15 уже сейчас дивиденды. Вот. Я здесь получаю стабильный доход, поэтому и вам рекомендую разобраться в данном инструменте по заработку. Ссылка на данный проект в описании, также подсказка на полный обзор и видео. Вы можете увидеть данное видео выше и посмотреть презентацию экспорт АДАЯ. Очень интересная схема и для стабильного заработка, друзья вот омг network тоже интересная там технология я их взяла однозначно поэтому считаю что они их санут в любом случае то есть они сейчас стоят там 36 они за 10 за 10 баксов точно мне кажется улетят потому что у них там такая технология связана с ускорением эфира ну я не буду вам сейчас дословно эту технологию разбирать на запчасти но в целом скажу так что то есть данная технология позволит ускорить пропускную способность самого эфира то есть мы видим сейчас какая комиссия какая скорость эфира вообще ни о чем поэтому данная монетка в принципе может на фоне вот этой проблемы у эфира э, стрельнуть вот то есть я ее не буду там хранить по ну, на всю жизнь то есть я на ней ну там про сделаю иксы и ее солью поэтому я считаю что она в принципе меня порадует профитом вот, контент. в общем, там э, проект связан с контентом, с цифровым контентом, как бы у них там есть продукт, технологии. ну, развиваться они очень, конечно, стремительно, но, по крайней мере, у них сейчас точка входа такая привлекательная, вот, и много там э, даже сигналов по данной криптовалюте, я где-то мельком видел в Телеграмах, что она сейчас отскочит данной валюты, то есть она, в принципе, в такой зоне находится, что она сделает, может, Пару иксов однозначно. Допустим, я ее брал по 25 сатош к биткоину. Сейчас уже 28 сатош. Поэтому, в принципе, можно будет фиксироваться где-то на 50 сатошах. То есть, 2 икса, полтора она точно сделать. Поэтому эта валюта прям такая горячая. Вот здесь в краткосроке я сейчас хочу заработать. Ну, потом дальше ее солью, конечно, и не буду ее холдить. Вот. То есть, она у меня на краткосроке сейчас конкретно. Original протокол, Я не помню конкретно технологию. Он ну, тоже где-то, я ее там где-то вычитал. В общем, я взял немножко буквально на э, просадки данную валюту на небольшую сумму. Вот. Сделать если 2-3 икса, то солью. Вот BTC у меня получается стандарт хэшрейт токен есть у меня в портфеле. То есть э, там тоже какая-то интересная технология. Я взял буквально на чуть-чуть, чисто на долгосрок, э, посмотреть, что из этого выйдет. То есть мне кажется, там молодая монетка, она в принципе принесет иксы. Вот. Вы можете поизучать, там интересная смесь биткоина и бинанскоина. Э, В общем, я ее взял для эксперимента, посмотрим реально, ребят. Я не могу, конечно же, обещать вам, что что-то из этого произойдет так, как я сейчас говорю. То есть, может быть, вообще все рухнет, ребята. Поэтому э, то есть, это очень рискованные э, ну, криптовалюты, То есть, э, вы не должны это... Допустим, воспринимать, как будто это действительно так и будет. Ну, то есть это вообще сумасшедшие валюты, ребята. Они могут просесть просто жесть. Вот, поэтому, ну вот, носитесь к этому так. Вот, то есть вы должны тоже понимать, что эти валюты, не то чтобы я вам рекомендую покупать, это чисто мой личный эксперимент, мое личное мнение. Вот, поэтому, то есть, если вы хотите повторять все мои там покупки то будьте крайне осторожны потому что это очень рискованные и волатильные активы ребята реально высокорискованные смотрите цертик цертик это у нас технология связанная со смарт-контрактами которая позволяет защищать проводить аудиты смарт-контрактов то есть учитывая то что сейчас рынок огромнейший просто то услуги данного цертика будет очень востребованы в будущем поэтому мне кажется, что данная валюта однозначно покажет какой-то а, сумасшедший рост на дистанции в долгосрок. Может 3-4 кса однозначно словить. Поэтому я их немного для эксперимента взял. Может быть и больше, как бы будет цена, конечно же, у них. Посмотрим. Я буквально чуть-чуть для эксперимента взял. Вот реально. То есть а, услугами данного сертика пользуются многие проекты в качестве аудита. Поэтому как продукт, как технология, которая уже рабочая, в принципе, это данность. Поэтому, ну, посмотрим. Antology, я не помню, какой-то там блокчейн. В принципе, подробно. Я конкретно вам не могу сейчас рассказать его характеристики, но знаю, в принципе, и вижу точно, что однозначно в альтсезон он сделает какие-то свои иксы. То есть сейчас, в принципе, точка входа привлекательная. Поэтому я чисто с точки зрения спекуляции сюда зашел однозначно. Вот. То есть, средний срок, драгосрок, то есть, я ее солью и там перелью деньги в какую-то другую альту, конкретно, вот, Antology, да. То есть, ChainX, это у нас, получается, там темная лошадка, связанная с мостами в сети Polkadot. То есть, если Polkadot будет развиваться, если он будет масштабироваться активно, он, в принципе, будет, то ChainX там ну, будет... Востребованная монетка, конкретно в том, в том случае, и может показать сумасшедшие X. Поэтому я взял ее чисто для эксперимента уже сейчас. <coughs> вот Перлин. А, Перлин я не помню, что там за технология. Где-то, по-моему, по сигналу взял. Поэтому, ну, честно, не могу напомнить. Чисто я взял пу, а, в целях спекулятивных, да. То есть я там выставил стоп лосс, если получится пару иксов сейчас сделать, в принципе, сейчас в сезон, в принципе, может все стрелять. неважно, важно, там технология, не технология, а реально, может какой-то мусор даже стрелять. Поэтому я их взял, там у них капа маленькая. Поэтому я думаю, они какой-то профит принесут. А вингочи, это у нас тоже там интересная технология, связана с сегодняшним трендом NFT. То есть это у нас арт... Ну, все, что связано с артом, с дигитал-артом, то есть вот эти монетки NFT-шные тоже будут стрелять в 2021 году до да IVG, поэтому я взял немного вот этого Avengochi, там, бриллиант, я считаю, он может дать сумасшедших сыну, посмотрим, я... <coughs> это не точно. <coughs> Чисто ради эксперимента взял. Вот, дальше у нас Wood Trade Network, то есть там тоже я изучал технологии, туда многие инвестируют в венчурные фонды. То есть, видят перспективу в данной монетке. Я взял буквально тоже на немного э, в качестве эксперимента на долгосрок. Посмотрим. Вот, Keep Network, тоже интересная технология. Там обвернутый биткоин. Вот, я их брал по 21 центу. Сейчас они 27, хотя они вырастали там до 33. Но сейчас они в большой просадке. Я сейчас еще их докупил, поэтому я думаю, эта технология стрельнет. И монетка покажет сумасшедшие иксы. Мне прям нравится эта монета, я думаю, она а, порадует своих инвесторов. То есть мета там, мету я не помню по технологии, но в общем там тоже что-то связано с DeFi. В общем, я их на небольшую сумму взял в, в качестве эксперимента. У них там капа в принципе небольшая и эмиссия велика. поэтому я думаю, они, эти ребята, сделают иксы. Вот. Вот, ap 3 то есть, это монетка конкретно, мета у меня там на средний срок, посмотрим, что из нее выйдет. Так, дальше у меня в портфеле API 3 то есть, это оракул у нас, а, то есть, сейчас у нас топовые оракулы, это у нас Чайн link то есть, он, сейчас давайте посмотрим, Линк, Линк сейчас у нас, в принципе, <coughs> стоит уже 22 бакса, и уникапа очень уже огромная, то есть, это лидер на рынке оракулов, то есть оракулы, что это такое? Оракулы это поставщики данных, то есть, то есть это неотъемлемая инфраструктура самого блокчейна, оракулы, то есть поставщики данных. Многие как бы, какие-то блокчейны используют в своей работе оракулы и делают с ними коллаборацию, это однозначно и обязательно всем нужно. И вплоть до того, что некоторые блокчейны делают коллаборацию с не одним уракулом, а с несколькими, сразу 5-4 штуки, для того, чтобы была информация данных более достоверная. Ну, это такое техническая уже инфа, вот, но в том, в плане, что Chainlink сейчас лидер на рынке, потому что он давно зародился, и к нему уже огромное доверие есть, поэтому он так уже вырос. Вот, поэтому... Конкретно API 3 это следующий оракул по величине. И он еще не до конца дооценен. И он может тоже э, показать сумасшедшие ципов. Поэтому я их взял тоже. вот Сент, это, там инфраструктура связана с NFT-хами. В общем, NFT сейчас нарастающий тренд. Я думаю, эта монетка сделает... Ну, блин, ну это не точно. Но я думаю, десятки иксов я вот здесь увижу. В общем, для эксперимента взял. Реально. Это может быть и не так, ребят. Вот не надо воспринимать это все мои вот эти вот предсказания, как будто это так и будет. Я просто делюсь свое мнение. Вот реально. Потом кава <клес> там немного, кава это у нас с DeFi проектом каким-то связано. То есть я подробно уже не помню там технологии, в общем взял поспекулировать на данной монетке, потому что она сейчас очень хорошо просела. Я ее в принципе тоже взял на средний срок, долгосрок. Я думаю, она хороший x ксидас, эта монета. Вот, в принципе, в сезон. я думаю, не все будет стрелять, потому что вот эти старые проекты какие-то там, допустим, вот эти вот старые блокчейны, NEO, к примеру, потом что у нас там еще есть? Ну, из прошлой гвардии, которые стреляли монеты, да, я не думаю, что они будут так сумасшедшим образом стрелять уже в этом году. Я думаю, в этом году будут стрелять именно сумасшедшим образом какие-то монеты, связанные с DeFi, с DAO, с NFT и так далее, с этими моментами. Поэтому я кого, в принципе, взял... Ниа тоже перспективный блокчейн. Конечно, он э, э, ну, пока еще молодой, но я его на просадке взял вот по 2,1, по 2,2. В общем, я думаю, он сейчас эксы свои покажет в ближайшее время. Вот, взял их на, на средний срок, долгосрок. Посмотрим. Вот. Там, в общем, интересные технологии, Поэтому, ребята, вот такие вот у меня мини-комментарии по моему портфелю. То есть сейчас я, в принципе, в хорошем плюсе, там плюс около 400 баксов. И буду, конечно же, какие-то валюты, если у меня там стрельнут, ну, какой-то мусор, да. Мусора я что к мусору отношу? Ну, допустим, мусор, может, я, конечно, что-то и недооцениваю, я так поверхностно, то есть. EOS мусор, в принципе, да. контенты ну, как бы их сонет, потом я их подсолю конечно же. Original Protocol подсолю Ontology подсолю конечно же, Perlin подсолю да, в принципе, обязательно нужно цель ставить сейчас во время альтсезона, какую-то сделать прибыль, зафиксировать и выйти в стейблкоины. И там дальше уже смотреть, как будет себя чувствовать рынок. То есть, может быть, медвежий рынок начнется как в 2017 году, который затянулся на несколько лет. То есть, надо будет смотреть по ситуации. Вот, поэтому такая сейчас обстановочка. Можете следить за моими всеми экспериментами в телеграм канале Ссылка будет в описании на основной канал где у меня там схемы по заработку, и на мой криптовалютный канал Криптобармен, где криптоэксперименты, где я покупаю мысли, свои делюсь и так далее. Две ссылки в описании, подписывайтесь. И на канал тоже врубите колокольчик, а то потеряемся с тобой. Вот, поэтому, друзья, такие вот моменты. Пишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете по поводу этих монеток, держите ли вы какую-то из этих монет в своем портфеле, куда инвестируете и так далее. Во что верите, где видите сумасшедшие иксы, в принципе, по данному видео, я думаю, все. То есть, в этом видео я вам коротко рассказал, где сейчас конкретно я э, сфокусировался. Конечно, я буду изменять свой портфель, что-то буду докупать, а с чего-то буду избавляться. А, все вот эти моменты я буду писать в своем телеграм-канале. Вот. Так что, такие, друзья, дела. И буду периодически записывать видео о результатах данного эксперимента. До скорых встреч на канале. Увидимся в скором будущем. Всем пока-пока.